Водительское удостоверение, либо документы застряющие Я вам объяснил, в машине Принесите, пожалуйста Сейчас, да, куплю, сейчас? И, Нет. куплю и выйдем Товар, товар останется здесь Почему? Сейчас вы принесите документы, принесите а документы, документы, документы, документы. Тоже могу да. поснимать Я вам еще раз объясняю, молодой человек Я не давал лично вам разрешение снимать меня, понимаете? Лю... Не надо мне толкать Да я, не толкаю. я не, не, толкаю, не толкаю вас а сами. Сами. свой товар и выходите из магазина Пробейте мне товар Володя, мне до сих пор никто не предоставил Удостоверение, ни один из них Подождите, представьте. Вы представили... Они товаром. даже не предоставили документы. Я не помню, что-то пробормотал и все. Документы так и не предоставили. Где форму? Где форму украл? Где форму украл, я спрашиваю? Какую форму вот было? эту что форму. Мне выдали? Покажи мне удостоверение. А вот удостоверение. Не удостоверение надо, покажи. Я вы вот не так на твой значок. Я вам еще раз дам Вот только значок. Этот значок показывает. Увеличение Не доведите, ну, мужчина. Уйдите, уйдите, уйдите. Уйдите, уйдите. Кто я ты вас не такой? Не знаю. Кто ты такой? Я тебя не знаю. уйди отсюда. Что ты, бог, посмотрите, показывал уже. Куда стрелять? Куда показывал? Вам показывают показывал? Вам показывали удостоверение. Что? Люди, удостоверение. посмотрите, полиция какая? Он Удо... удостоверение вообще. Я никого, не, я никого не боюсь. Я вам еще раз говорю. А почему не показывают? Выйти отсюда, отсюда, мужчина, вы сейчас будете задержаны. Почему не показывают? На каком основании? Я... А ты кто такой? А ты кто такой, чтобы я, я спрашивал? Сотрудники ПД а приедут. А ты кто такой? А ты кто такой? А ты кто такой? Сначала ты представься. Я вам скажу, я вам скажу я а полиция. Полиция. Да в мало Как как? Довмалов, а Иванович. А ты да в мало прошу Ивана. А Да мало. мало? Удостоверение. А вы кто такой? Покажите ваши документы. Нет, я вам я докажу, что покажу. покажу, покажу. Я, вам не буду. я вам покажу. Что ты толкаешь? И еще ботириться, да? Сотрудник полиции называется. Видите, об осуществлении съемки. Как положено федеральным законом. Понимаете? Все хорошо. Я вам не давал разрешения лично себя. Я буду фиксировать фиксирую работу, ваши, работу. ваши да. документы. Будьте любезны. А удостоверение либо у документов удостоверения? А я Водитель вам объяснил. Я вам объяснил в машине. Принесите, пожалуйста. Сейчас да, куплю, сейчас? И, нет, пос... куплю товар, нет, и выйдем, товар, товар останется здесь. Почему? Сейчас вы принесете документы. Вы а потом ты Его никто не возьмет, понимаете? Нет. Я свои дела сделаю, потом с вами буду. Слышу. Почему я не могу купить? Я вам объясняю, вы сейчас принесете документы, делаю, удостоверяющие лично. А Мороз. чего вы закрываете? Вы не понимаете, о чем я говорю. Или вы хотите Где осуществить неповиновение законному требованию сотрудника стоит. полиции. Будьте любезны, пройдемте на, на улицу, ваши Я куплю товары, я вы. вы Покажете свои документы, а потом вы приобретете товар. Попарьте, я вам еще раз объясняю. Я себя буду снимать, можно? С себя снимайте сколько угодно. А меня снимать не надо. Я вам личное разрешение. Не даю себя снимать. Удостоверение, Понимаете? покажите свое. Что... Пройдемте к машине, предоставьте ваши документы. Удостоверение. Я вам представился, кто я и что я. Понимаете? В соответствии с законом о полиции вы обязаны предоставить мне документы. Вы отказываетесь это сделать? Молодой человек? Нет, не отказываюсь. Будьте гледны, пройдемте машину, показывайте. Ваше удостоверение. Документы. Я вам предоставил, кто я, что я и почему. Я вам еще раз Когда вам мне предоставили? предоставили? Я вам сразу же представился. Вы представили себе документы, показали свои. Я вам покажу документы. Вам показать документы? Да. После того, как вы мне предъявите документы, я вам покажу обязательно свое удостоверение. Вас снимает камера. Мне без разницы, молодой человек, я вам еще раз объясняю. Мы сейчас пройдем в машину. Нет, я в отношении вас составлю не один протокол, а два вы протокола. Вы отказывайтесь мне предоставить. Я вам еще раз объясняю, молодой человек. Я вам представился, кто и что я, понимаете? И провоцировать меня не да. надо свои видеокамерой. Я тоже могу я представиться. Я вам еще раз объясняю. А документы вы не пройдем показали мне. пройдем в машину, молодой человек. Пройдемте в машину. Приобрету и выйду. Нет. Вы сначала предоставите нам документы, а потом будет все остальное. А потом вы вернетесь и приобретете товар. Угу. 261. Да. 261. Ну, уберите камеру. Уберите камеру и вам раз. Мужчина, приобретайте наши товар, молодой человек. Товар. Вас ждут. Все, наконец-таки разрешили мне полицейские купить товар мой. Спустя Либо... уже 10 ой, минут. Ой-ой-ой, это <свист> страшно, <свист> это ужасно. <свист> <свист> ну да, да, да, да, Сами себя снимайте, молодой человек. Хорошо, тоже могу да. поснимать. Я вам еще раз объясняю. Молодой человек, я не давал лично вам разрешения снимать меня, понимаете? Угу. Не надо мне толкать. Да я человек. не толкаю вас. Охватывайте свой товар и выходите из магазина. Пробейте мне товар. начинайте запровоцировать вот, вот Документы. Не прикасайтесь к автомобилю. закрывать машину, я вам еще раз объясняю. Ваше водительское удостоверение. Уберите руки от машины. Молодой человек, вы не слышите? Будьте любезны. Документы водительское ваши. удостоверение. Сейчас предоставлю. Так вот ваши. ваши документы. Молодой человек. Сейчас предоставлю. Будьте любезны, водительское удостоверение, либо документы застоящие личные. Сейчас предоставлю. Ну, походу, Почему вы так себя ведете? Пробейте преступник? по номерам. На, на куб... Да документы не надо говорить, ваши, что нам делать, и мы не скажем, куда вам идти. Молодой ваши человек, документы. предоставьте ваши документы. Сейчас Верите предоставлю. Давайте ну давайте. Ну, что вы в наше время задерживаете? Да это шпой. вы задерживаете. Ваши Присажите, документы, молодой человек. У вас что, ориентировка на меня? Или я вам, что? вам еще раз объясняю. Предоставьте Подскажите ваши, документы, ваши документы, документы. Почему вы так ну себя ведете? Ну почему? Какое основание документы? вы вызвали подозрение своими действиями. Какими действиями? Совершение административного правонарушения. Это вы раз, вы а, вторых вы ведете Машечного себя да. Во-вторых, вы не предоставляете свои документы. Вы злостным образом нарушаете законодательство. России. Я сейчас предоставлю вы вам документы. Давайте документы. А вы мне предоставляли документы? Я вам, вам, предоставлял? предоставлял? вам еще раз объясняю, что предоставлял. Вам еще раз пока документы надо. Вы кто. Вы скажите, вы, вы только что сказали, предоставлял мне документы. Кто мне предоставлял? Вы мне, слышите, вы мне предоставляли? Молодой человек, вы зачем провоцируете сотрудника за полиции? Ну, еще смотрите. раз объясняю, Сейчас предоставьте ваши документы. Мне я предоставлю мнение. вам. А я, вы мне... в отношении вы вас, мне... я в отношении вас составлю административный материал за злостное неповиновение законному требованию А какое неповиновение полиции. у меня? Предусмотрено законному, законному требованию. Законному требованию. Я какое требование? Какое это законное требование? Документы. А вы мне предоставили документы? Вы не понимаете, Ой, о чем вы, вы говорите, говорите. Молодой человек. Почему? Не вы Я, почему, полиции, а, я, я а почему полиции? я не могу узнать, как Слушайте. вас? Как, кто вы вообще? Я может вам вы, может вы форму кто... просто купили и подошли ко мне? У Покажите это удостоверение. Вы костюм купили. Может, а может вас уже уволили. Может у вас удостоверения да? нету. Хорошо, когда меня уволят, я приду к вам в гости. И лично вам об этом доложу. Поверьте. А сейчас люди, Может, у вас удостоверение прод... просроченное. Вам ну, еще раз вас объясняю. У нас с документами все в порядке. Предоставьте ваши документы. У меня тоже все Вы в порядке. Нет, не отказываюсь. Будьте любезны, предоставьте водительское удостоверение, либо документы удостоверения. Не задерживайтесь. Задерживайте. Все, предоставляю предоставлю. Все, сейчас предоставлю. Сейчас на вас будет составлено неповиновение Поехал бы домой, извини. Нет, начинают вот эту кинокомедию какую-то непонятную ломать. Да, хочу, чтобы вас посмотрела вся страна, увидела. Кто, что какая у нас да Она нас видит на протяжении 20 лет, молодой человек. Вот и пускай еще посмотрит. И ничего страшного, посмотрит и лайки поставит, не переживайте. Вы же за это переживаете, Конечно. что лайки никто не поставит. Нет, не лайки. Комментарии. А Пожалуйста. что вот смотрят, что посмотрел, посмотрели люди? Кого кормят? Люди? На что посмотрели люди? Как, как вас кормят? И как вы ведете себя? Мы себя ведем нормально, адекватно. Как нам предусматривают должностные министры. Вот передал Понимаете? водительское удостоверение. Мне документы никто не передал. Я не знаю, кто это за люди. Не надо обманывать. Кто мне предоставил? Кто? Кто мне предоставил документы? Скажите из вас кто-нибудь. Я лично вам предоставлял. Удостоверение. Что, удостоверение? И кто и что и почему. И а -а -а. зачем я к вам подошел, молодой человек. Я вам лично сказал. А еще говорите. Потом вот вы сотрудники. Сергей, Сергей. Вот вы врете. И что он, Сергей. что вы. Уважаемый гражданин, я вам еще раз. Выражаю. Вы не предоставили, Ты... что вы не предоставляли, Минут... Что? Минут... что. Он только представился, но я уже не помню Сергей, как. Сергей. А, не помните, как? вы не помните, это Это ваши, ваши личные трудности, да, и проблемы. Ну, никто удостоверение мне не показал. Ну, хорошо. Сейчас на вас будет составлен протокол. Пройдемте в магазин назад. Сейчас в отношении вас составим административный протокол. По, По 20.1.6 за нарушение масштабного режима. И потом поедете домой. И вы вправе будете обжаловать наши действия. Володя, мне до сих пор никто не предоставил вы удостоверение, ни один из них. А вы кто такой? Я его защитник. И что дальше? Будьте любезны, доверенность, предоставьте. Я не знаю, кто вы, что вы, зачем вы меня снимаете. Не я не взять, вам лично Не знаю, пожалуйста, будь кто такой. Защитник, я что вам объясню. Мы сейчас будем на него составлять административный протокол. Вы Пожалуйста, не мешайте нам, не мешайте нам, не мешайте нам составлять этого? административный протокол. Да, представьтесь. Уберите, вы, вы, вы, вы, она сейчас намокнет, она вы, вы, и, и так она вы, разлазится. Властику, она она Нет, не она разлазится, разлазится посмотрите. А я вам сказал, пройдемте в магазин, я составлю в отношении вас административного. Подождите, представьтесь. Вы, представь, вы представьтесь, вы, в вашем они товаре. даже не предоставили документы. Я не помню, что-то пробормотал и все. Документы так и не предоставило. Не ходи, Малой. не заходи их здесь Один еще нифига не предоставляет документы даже удостоверение добедите мужчина уйдите кто я ты такой кто ты такой я тебя не знаю уйди отсюда что ты мне тыкаешь вот так, уважительно. Отсюда, Удостоверение вы. теперь. Идите, говорю отсюда, вы мужчина. А вы что, меня прогоняете мы отсюда? Вы на вот меня так толкали, а потом говорили. Административный, вы меня мы поставляем административный материал. Я его защитник, я еще говорю. Я не верю вам. Я не знаю, что вы такой. Я его защитник. Человек имеет право, если он здесь рядом, находится человек, доверенность не требуется. Да, да. По гражданскому ТО кодексу изучайте закон. Доверенность, доверенность да. вы знаете, для чего требуется? Для предоставления интересов в суде. Да, да. Ну кто такой вообще? Как ты вы кто думаете? такой? Удостоверение. Вы мне не тыкайте. Удостоверение. Ты мне удостоверение. Я уже показывал вашему товарищу Кто удостоверение. показывал? Во, посмотрите, показывал уже. Удостоверение. Кто показывал? Вам показывали Кто удостоверение, что показывал? люди. Удостоверение. Посмотрите, полиция какая у нас Уда удостоверение. Кто? Ты кто такой? Где удостоверение тебе показывает, кто ты, за... ты кто такой? Так, на полтона потише и не кричим, понимаете? Пожалуйста, удостоверение. Не надо нарушать общественный порядок, кто я вам еще раз объяснил. Вам уже тысячу я раз удостоверение. объяснил удостоверение. Я же вообще не разговариваю. Я его защитник. Была. И что на камеру и было видно, и и что его защитник. Я вам еще раз А кто показал удостоверение? Что вы обманываете? с вами Молодые люди, и что, а кто? А что вы обманываете, а кто, что вы удостоверения показывали? Оба не показывают. Потише, еще раз объясняю. На жену будете. Не дом, общественный вы. порядок и не поужайте. У Мешаки военные. Я вам еще раз говорю, потише разговаривайте. Удостоверение боитесь. Потише разговаривайте. Я вам уже показываю. Удостоверение боитесь. Я, я никого не боюсь. Я вам еще раз говорю, а почему не показываю? Вы отсюда, мужчина, вы сейчас будете задержаны. Я вам сейчас говорю. Почему не показывают? На каком основании? Я вам показывал удостоверение. Не показывали. Понятно? Не показывали. Я вам показывал удостоверение, блин. Вон, свидетели. Представьтесь. Представьте себе удостоверение. Пойдем. Надо это губать Да, обязательно. 51 51 статья, говорит. Конечно. А ты, а, ты такой, а, а, а ты кто такой? А ты кто такой, чтобы ее спрашивать? Сотрудники БДД А ты кто такой? А ты кто такой? А ты кто такой? Сначала Существует, ты представься. Я вам скажу, я вам скажу, я Фашот Иванович. Как я думаю. Я думаю, как? Довмало, Фашот Иванович. Да, Далманов? Довмало. Довмалов? Удостоверение. А вы кто объясню. такой, покажите да, ваши документы, не, я а вам, вам докажу, документы не буду. Я вам покажу. Вот. А, Здесь уже говорят, показываю. А, а что вы боитесь? 51-я статья, я скажу. Я еще раз объясняю, я никого не боюсь, понимаете? А почему не показываете? В смысле, почему? Я не попугаюсь, чтобы выполнять каждое ваше требование прихода. Если у вас в памяти что-то плохо, молодой человек, я вам объясняю, 300 раз. Вы совершили административное правонарушение. А вы удостоверение да, мне показали? Я удостоверение вам показал. Это человек. бандиты. Надо вызывать ответственного. Ответственного сейчас будем вызывать. Дежурку звонить. Да вы показали. Где форму? Где форму украл? Где форму украл, я спрашиваю. Вот эту форму. Покажи мне удостоверение. Удостоверение. Удостоверение покажи. Слушай, я, удостоверение еще раз удостоверение. еще раз я вам, вам не пока не обязан показывать удостоверение я сказал. показывай удостоверение мы уже да, показывали вы удостоверение. удостоверение хватит вы, что, удостоверение. вы обвиняете сотрудника полиции в страже я не вы знаю кто это говорите, такой Вы говорите, что он украл форму я не вы знаю нет я не знаю кто это, это такой где а он взял он форму кто ему выдал кто ему выдал он утвердил выдали тогда удостоверение если ему выдали пусть удостоверение еще покажет я вам показал уже да не показывали, вы лжёте Лжете, да молодой человек, я вам еще раз объясняю ваше место проживания, где вы проживаете? вы не показывали Спасибо. мне удостоверение конечно личность, где да вы лично вас установили да, не скажи, угу. а если я вам сейчас обману как вы, как вы, пробьете? Ну, потом потом ну вот, вот установите, да и все. У него настоящий момент надо знать, место ваше. Девушка, а если вы Хорошо, на вас будет жалоба. Вроде бы, это ваша права. А, а как, как вас? 51 -я статья. Вы вы я? я вам показал. Вы отдаете и удостоверение? Давай отдаю ему личную. Все я не показывали. Все, все поехали домой. Все, поехали домой. Мы свободны? Нет, мы не свободны. Вы, мы задержаны? Нет, мы не задержаны. А что? Мы будем проводить с вами профилактическую беседу Они а не допущении в общественных местах, что вы сейчас в настоящий момент здесь совершаете, понимаете, граждане? Смешного? Да, смешно. А мне не смешно, молодой человек. Я вам еще раз объясняю. Вы нарушаете общественный порядок своими действиями. Вы не даете работать гражданам нормально здесь, осуществлять работу сотрудникам Давайте данного магазина, а ничего, что А ничего, что вы сюда нас завели, а? В смысле? Вы, вы сказали, сказали, зайдите Ничего, что вы сюда нас завели. Люди ведут себя по-разному, молодой человек. Ничего, что вы сюда нас завели. Я вам еще раз объясняю. Люди ведут себя по-разному, но это так, как вы себя ведете. Нагло и дерзко, понимаете? Провоцируя сотрудников полиции на конфликт. Вы добиваетесь? Сейчас сказали. Вы даже я нет. Я еще не все сказал. Я еще долго могу с вами объясняться, понимаете? В течение двух часов, элементарно. Ничего, запишем все ваши объяснения. Потом только на ночь, когда будете, смотреть? Нет, это на YouTube будет. Я канал <laughs> даже скажу. Да ради бога, без разницы, <laughs> ну понимаете? Куда вам угодно. Я вам еще раз объясняю. Но я личное разрешение не давал лично себя снимать. Форменное. Но... Сейчас скажите. Вы можете снимать, понимаете? Сейчас скажите в да суд, у вас даже суд на меня. Нету. Вот во втором суде. Суд еще подойдите, когда я выложу, да? Да ради бога, понимаете? Можете подавать на меня в суд, сколько угодно. Вы, вы. Я выложу эту за. У нас есть специально обученные сотрудники, всё. то есть юристы, понимаете, которые будут с вами в дальнейшем отстаивать наши права и интересы. Хорошо. Как сотрудников полиции, к органов внутренних дел. Вот и все. А то, что вы там снимаете, ради бога, хоть заснимайтесь, поверьте я никого не боюсь лично вас и вас я тоже не переживаю. я не вас боюсь, тоже не понимаете? боюсь вот и все ну и а все а почему вы боитесь удостоверения а чё я вам за проблема неоднократно не показывали я вы показывали. да да вы мне показали вы, я вам вот здесь, вы человек, меня обманули сказали... в тот момент когда вы одевали маску молодой человек я вам показал я свое удостоверение не сотрудника еще. полиции Нет. и представился одновременно Нет. да это вы в жёте, уважаемый гражданин вот попросим, до полного ознакомления, вы должны удостоверение, обязанное предоставить до полного ознакомления я отдал человеку, но ему некогда Правда? было на него смотреть, потому что он испугался сотрудников полиции. Чего? Политика. Я он сразу Что ты не спрашиваешь? Да, да вы как бандиты, налетели, наверное, конечно. Да, мы что, черные плащи уважаем? Ну конечно. Да вот охранник что Выходите из магазина, молодые. Да. да, сначала сюда нас за... выходите, загнали, теперь выходите. Выходит, вы нас Кто выгоняете выходит, с магазина? Я не выгоняю, вас может выгнать и попросить выйти из магазина только охранник. А, почему вы... а почему вы, выгоняете меня? Чтобы вы не мешали человеку работать. Вы понимаете? сюда нас за... затащили, в магазин. Я вас не затащил, я вас попросил сюда зайти. Вы для чего? Для чего? Пойти, для чего? Да. Для того, чтобы рассказать гражданину, что и как, понимаете? Вот ты боялся сказать свою фамилию. Или... Кассир, вы видели удостоверение? Он показывал мне? Не видел он. Выходите, я не видел. Ну, потому что вы не показывали его. Что вы, что он не показывал. Вы не мешали человеку работу. Вы же нас затащили. Я вас не затащил. Я вас попросил. Даже... Вот посмотрят я люди, как, как полицейский боится даже сказать я свою фамилию. Рассказать гражданину, что и как, понимаете? Вот ты боялся сказать свою фамилию. Я вам предоставил свое удостоверение. А вы, а вы, я а вот так да, нашел значок. Я вам еще раз да, не да, знаю, хоть сколько хочешь. хоть только значок. Этот тупичка. Нет. И удостоверение боятся оба. Это вы боялись. Удостоверение. Я не боялся. А я вам передал, а вы я мне до сих пор не передали. И обманули Но меня. Езжайте, вы вас вы дома вы ждет вы жена. жена, жена своими делами. И обманули меня. Да, Поехали. Поехали. Поехали. Поехали. Что ты толкаешь? И еще материться, да? Сотрудник полиции называется. Еще еще раз раз говорю, молодой, вас, Уважительно, пожалуйста. Уважительно, пожалуйста. Толкнул меня, говорит, пидор вонючий.